Северной Кореи, в принципе, которая стала мне достаточно интересна, как тема. Вижу достаточно положительную реакцию на выпуски. Но хотел бы сказать, что я вижу, что наверняка у вас сложилось впечатление о том, что я за Северную Корею, что я за то, чтобы небольшие государства не обижали, там, я против Америки. Неправда, это все неправда. Я лишь за то, чтобы все страны соблюдали закон, чтобы он всех, для всех был равен, что для Северной Кореи, что для Индии, которые вместе с Пакитан, Пакистаном запустили ядерную программу, и кто за, за это не спросил с них. С Ирана, который продолжает свою ядерную программу вместе с Россией, строя реакторы на территории Ирана. Я за то, чтобы ни одно государство не было причиной войны. Я против того, чтобы на планете была война, неважно, кем она будет развязана. Поэтому я только за то, чтобы был мир во всем мире. И хочу выпуск начать с некоторой информации, которая мне показалась просто опять очередными перетягиванием одеяла в борьбе. И вот как можно реагировать на Америку, на ее серьезность решений, принимаемых страной, когда совершается вот как в этой статье поступки и такие бредовые оправдания. И хотелось бы показать вам следующий ролик, который буквально недавно появился о ядерном ударе, который как будто бы разыграли сценаристы Кндр по Америке. Посмотрите, поделитесь. Снято в рамках празднества к 105-летию рождения Кимрсена. И оно выглядит так же нелепо, как выглядит и нелепое оправдание американцев по отправке кораблей. Поэтому делайте выводы, что ну, ощущение после вот всего того, что происходит, это. Какая-то нелепица, какой-то детский сад, как будто два ребенка в песочнице делят, блин, какую-то красивую игрушку.